Вспомнить всю культуру, но мы обратились к музыке советского периода. И вот в частности к великому композитору Арнобу Джаняну, которому через год исполняется, кто знает сколько, сто лет. Лет. лет. И вот мы заранее начали уже собирать репертуар, с которым, может быть, пойдем, ну, будем его транслировать и дальше, может быть, по району, по, по округу, по городу. Зимняя любовь исполняет Тамара Гришина и Владимир Бескивалов. Мое было удивление, когда я увидела, как поет эту песню хор. Ее можно петь их хором, разложив на несколько голосов. Великолепная была интерпретация Thank mm -hmm. you.